здравствуйте дорогие друзья вы на канале вести волкон где мы рассказываем о традиции наследии предков и технологиях с вами Вичезар. и сегодня мы расскажем и покажем отзывы наших соратников пользователей о тех технологиях которыми они пользуются то есть о наших технологиях а в конце вы услышите еще одну подсказку от Вичезара. подписывайтесь на наш канал и мы начинаем меня очень порадовал отзыв одного из посетителей вегмарта когда мы делали там свою выставку и как посетитель и парень пользующийся нашим устройством нейтроник отозвался сердечно не наигранно о том насколько наше устройство нейтроник помогает ему оставаться здоровым посмотрите на этот отзыв меня дима зовут я вот купил китайский телефон у меня руки стали сохнуть у меня тонкокостная структура я очень слабенький как бы и быстро э, негативное влияние чувствую у меня ломила кости я вот нейтроник просто нацепил кости ломить перестал почему-то второй китайский телефон от которого у меня ломила кости и вот первый раз перестала и второй раз перестала то есть я могу хоть пять часов по 10 его в руках держать и у меня ничего не болит вот то, что я получил, почувствовал от этого Здорово. нейтроника. На Wi-Fi точку поставил нейтроник, никого не предупредив. Мы просто вот, напряжение в семье стало меньше. Вот психологическое давление, ну, мы как-то вот помирнее друг с другом жить стали. Вот как-то так. Уважаемые друзья, напоминаем, что наступает Новый год, праздники на носу. И мы, заботясь о вашем здоровье, проводим акцию, где вы все наши товары можете приобрести со скидкой 20%. Будьте здоровы! Второй отзыв, который мы хотели бы вам показать, это отзыв и подтверждение эффективности нашего устройства Neutronic, сделанные нашими пользователями, которые также показали, как эффективно работает Neutronic и наши все устройства, насколько помогают им в жизни, очищая пространство. Вот посмотрите. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Мы очень благодарим вас за ваше устройство. Они очень сильно облегчают наше качество жизни. И в качестве благодарности мы хотим показать метод, работающий, показывающий, как работают ваши наклейки на телефоне. Он практический, то есть у вас там есть метод научный, у нас он больше для обывателя. Меня зовут Алексей, это Стас, мы сейчас будем на нем показывать. Основа метода заключается на мускульном тесте. Стас, вытяни, пожалуйста, руку. Сопротивляйся сильно. Сильно, то есть максимальной силой. Сопротивляйся. Угу. Хорошо. Все. Теперь мы берем телефон с наклейкой. Вот. Видно телефон с наклейкой. Стас, поддержи, пожалуйста, телефон с наклейкой. Достаточно 5 секунд. Включенный. Вот он, включенный, он в работе, то есть он работает. Все всем хорошо. Раз, два, три, четыре, пять. Угу. Теперь то же самое проверяем мускульный тест. Давай, Стас, mm -hmm. сопротивляйся. Ну, силы немножко слабее. Вот телефон без наклейки. То есть видно, на нем нет наклейки и нетроника. Если Стас его поддержит. Также 5 секунд. Вот он включенный, все, он работает, сейт лоит. Раз, два, три, четыре, пять. Достаточно. Теперь проверяем такой же мускульный таз. Сопротивляется Стас. Сразу выходит. Сила теряется. То есть это доказывает, что нейтроник работает. Даже при условии того, что телефон, на него никто не звонит. То есть он просто находится в руке. Тем самым он сажает наш организм. Наш зритель оставляет свой комментарий. Пока народ не будет думать своей головой и не смотреть зомбоящик, так и будет он тупить. Но я согласен с этим правильно. Нужно думать своей головой. Нужно найти свою цель, о которой мы говорили в предыдущих роликах о целях, старой вере, о смыслах, о том, куда человеку идти. Как раз об этом Тема Дереков в своем ролике ТВ-шная лапша все рассказал. Посмотрите. И третье, друзья, я бы хотел еще раз обратить ваше внимание на то, что мы вот здесь, в нашей студии, наглядная онлайн-режиме, показывали эффективность работы наших устройств на вегетативно-резонансном тестере, который показывала аттестованный специалист с европейскими сертификатами, и вы увидите насколько это эффективно. Добрый день, уважаемые зрители, я Ксения Коновалова, сертифицированный информтерапевт. Сертификация у меня международная. Сертифицировалась я в Германии по биорезонансной диагностике и терапии. Мы провели диагностику по 47 органам и системам. Мы взяли воду, вот, структурированную живицей. Да, вот поставили ее в специальную диагностическую чашу для того, чтобы посмотреть, какой эффект на организм оказывает вода. Результаты тестирования показали, что у человека произошли улучшения в его иммунной системе. Тестировать здесь можно не только воду. А теперь еще одна подсказка от Вичезара. Если вы встали утречком, налили водички попить, то зарядите ее, поставьте на левую руку, накройте правой и прогоните энергию через воду, зарядив ее своей собственной энергией. И потом ее выпиваете. И вам будет хорошо. Наполнитесь жизненной силой и очистите себя. И будет у вас высокая работоспособность. С вами был Вичезар и Вести Волкон. Подписывайтесь на наш канал. Всего вам хорошего. Оставляйте комментарии.